Если на трех предыдущих модулях Наталья рассказывала вам, как работать с сознательной частью клиента, то есть как правильно донести аргументацию до клиента, как закрывать возражения, то сегодня наш модуль будет посвящен тому и только тому, как апеллировать к бессознательному клиенту. Причем вы научитесь это делать быстро, эффективно и, что самое важное, экологично. Кроме того, то, о чем мы будем говорить с вами сегодня, возможно, очень сильно повлияет на вашу жизнь и изменит вашу коммуникацию не только с клиентом, но и с друзьями и с вашими близкими. И если вы в поисках спутников жизни, поднимите руку, кто еще не замужем. Максим, ты женат? Да. Жена. Если вы хотите найти.. Жизни, то наш с вами разговор сегодня будет для вас очень и очень Моя вам рекомендация первые два 3 месяца рамку цели распечатать на принтере и держать где-то перед собой, чтобы она у вас была перед глазами. Рамка цели это то, что вам всегда нужно удерживать в любой коммуникации. Цель коммуникации с клиентом по телефону, чтобы клиент пришел в клуб. Цель очной коммуникации, чтобы клиент купил какой-нибудь абонемент. Смысл понятен, да? Цель коммуникации в быту, вы ее сами себе устанавливаете. Еще раз, если цели нет, разговор будет просто таким кипящим бульоном и ни о чем. Итак, если мы говорим про клиента, про рамку цели для клиента, у вас есть три основные рамки цели, и я прошу вас их удерживать всегда. Итак, цель коммуникации, вести клиента в ресурсное состояние, то есть вселить в него уверенность, что он попал в правильное место, где ему смогут помочь решить его проблему, и где перед клиентом открываются новые возможности. Какое желательное действие? Дальше ему следует вводное слово. Это слово «однако». Честно. Можете записать «однако» или «хотя». Итак, вы можете э, взять время, подумать, вы можете отказаться от того, чтобы заниматься спортом. Хотя, если вы присоединитесь к нашему клубу, смысл понятен, дальше идет. Что дальше идет? Внушение, да. Если вы присоединитесь к нашему клубу, та-та-та-та-та-та-та-та-та, вы получите то-то, то-то, то-то. Дальше мы показываем выгоды. Выгоды клиенту показываем. Заканчиваем речевую стратегию, чем? Вопросом. Итак, менее желательное действие, нежелательное действие, желательное действие, внушение. И заканчиваем вопросом. Желательно, чтобы клиенту предложили какой-то выбор. Выбор без выбора дальше. Какой вы можете сразу купить годовой абонент со скидкой. Либо попробуйте месячные посещения. Смысл понятен? Еще ошибка бывает у администратора, когда администратор грозит пальчиком. У вас сегодня заканчивается абонемент. Что этот жест означает? Какая реакция будет на этот жест? Негатив. Все, вы входите в негативную коммуникацию, вы грозите клиенту пальчиком. Не надо этого делать. Я лично видел администратора, который. Этот жест произвел. Итак, промоциональные качели. Здесь мы сначала встраиваем клиенту печаль, а потом резко после слова однако либо хотя встраиваем радость. Смысл понятен? Сначала печаль вводим клиента в печаль, потом встраиваем радость после слова однако, однако, хотя смысл понятен? Там печаль, там радость. Все, человек хочет радоваться, он хочет быть с вами в позитивной коммуникации. То же самое я вам писал в Вайбере в группу по поводу абонемента, который сегодня истекает. Мне очень жаль вам это говорить. Вы встраиваете человеку печаль, а потом радость. Продлевать абонемент будете? Обратная связь – это то, как вас видят, видят другие люди в общении. Друзья, и в нашем общении с другими людьми есть только две категории. Ты либо отдаешь в общении, либо ты забираешь. Что такое я забираю, я отдаю? Когда мы говорим о том, что ты в общении забираешь, я забираю, о чем здесь речь? Речь идет об эмоциях и о том контексте, который вы оставляете после себя в общении с другим человеком и о том. Как другой человек, общаясь с вами, оставляет после себя какой-то след, какие-то эмоции, воспоминания, ощущения и так далее. И речь идет в первую очередь об ощущениях и об эмоциях. У вас наверняка в телефоне есть какие-то люди, и когда ты только видишь, вот он, он тебе звонит, либо она, ты думаешь, блин, как я не хочу с ним общаться. Вот если я сейчас сниму трубку, вот из меня просто вынимут мозг. И после общения с таким человеком ты что чувствуешь? Что энергия у тебя убавилась, тебе было неприятно, что э, он что-то от тебя хотел, он от тебя давил, он требовал, э, он у тебя откровенно забирает. У кого есть в телефоне такие люди, которые вот, вы не хотите с ними общаться и откровенно его забирают? Есть ли у вас такие люди в телефоне? Да, конечно, у каждого наверняка есть. И наверняка есть другие у вас друзья, знакомые, ты только видишь входящий звонок от этого человека, ты с удовольствием с ним поговоришь, ты знаешь, что после общения с этим человеком он тебя зарядит энергией, что, э, вы рады с ним пообщаться всегда, что у вас нормальный настрой после общения с таким человеком, и вы создаете какую-то связь, создаете какое-то движение вместе вперед, какую-то энергию. Человек вам откровенно отдает и заряжает вас энергию. Поэтому все твои проявления в общении, с кем бы ты ни общалась, с клиентом, с родителями, с парнями, все твои проявления делятся только на две категории. Я забираю либо я отдаю. Вы забираете, либо вы отдаете. Вас воспринимают именно так. И это очень важный момент для администраторов, для продавцов и для людей, которые хотят эффективными стать коммуникаторами. Для, для любого человека, который хочет добиться в жизни успеха, очень важно, чтобы ты отдавал себе отчет, как тебя видят другие люди. Ты либо забираешь в общении, либо ты отдаешь. Могу ли я сейчас попросить выйти одного человека, э, и мы запишем, что мы вкладываем в контекст, я забираю. Когда ты живешь в контексте, я забираю, когда у тебя забирают, что мы чувствуем. Алина, можно я тебя попрошу выйти к доске и напиши. Мы тебе все будем помогать. Каждый будет говорить по одному слову. Пожалуйста, напиши здесь, что мы чувствуем, когда он нас забирает. Друзья. Вы проявляетесь в общении всегда либо так, либо так. Нет никакого третьего варианта. И если ты в общении не отдаешь откровенно, значит, скорее всего, ты забираешь. Твое общение никакое. И очень важно для продавцов, для администраторов, для коммуникаторов, для переговорщиков разделять эти две категории. Если ты хочешь создать яркую, радостную коммуникацию, прими решение, в каком контексте ты находишься? И я вам предлагаю сделать выбор в пользу контекста Я отдаю. Как мы живем в этом контексте? Говорите ярко, говорите эмоционально, говорите заряженно. Что э, в этом контексте очень важно для продавцов, для администраторов? Какие самые важные вы, вы пункты отметите? Уверенность. Уверенность. Да, клиента мы вводим в ресурсное состояние, он э, должен быть уверенным после общения с тобой. Лёгкость, Что еще? Радость, конечно, радость, да, да. и легкость, да. лёгкость, да. забота, Забота, внимание, очень важное да. слово, забота. забота и внимание для клиента это очень важно, чтобы он чувствовал с первых э, слов разговора с вами заботу, внимание. Э, какой здесь есть большой смысл э, во всех этих вещах? Когда при общении с человеком ты забираешь, ты добавляешь что-то себе, ты берешь что-то для себя. Но когда ты живешь в контексте Я отдаю, ты строишь мир вокруг себя. И ты становишься сильнее. Почему ты становишься сильнее? Потому что ты всегда получишь взамен. Возможно, это произойдет не сразу, безусловно, гарантии нет. Но если ты общаешься с большим количеством человек в контексте я отдаю, ты получишь всегда взамен то, что ты отдала. Потому что когда ты живешь в этом контексте, у человека всегда есть желание отдать взамен. Создавайте с клиентами радостную коммуникацию. Живите в контексте «Я отдаю» и вы увидите, как изменится ваша жизнь, ваш мир, ваши взгляды. И вы получите в вашей жизни совершенно другие результаты. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я прошла тренинг по продажам. Я, я ожидала узнать много чего нового и полезного для меня. Все это, к счастью, выполнилось для себя. Отметила очень важные детали в работе, которые я буду в дальнейшем использовать. Нас Виктор научил, скажем так, таким фишкам интересным, да, вот, которые, думаю, что они нам помогут. Не думаю, а знаю, что должны нам помочь. Спасибо вам огромное за этот денег. И я бы порекомендовала всем тем, кто имеет дело с продажами, и тем, кто продает и работает в сфере продажи. Спасибо.